Добрый день! Сегодня для рисования нам понадобится гуаш, кисточки, влажные салфетки и вода. Синим цветом начинаем красить края. Цвет укладываем густо. Если тяжело накладывать, немножко смешиваем с водой. Белый цвет начинаем вмешивать в синий, чтобы получился плавный переход. Краску кладем густом, если тяжело, можно немножко добавлять воды. Меняем кисточку на маленькую и начинаем намечать кругами наши цветы. Я буду делать три цветка, но вы можете сделать любое количество и любое расположение. Для удобства ставим точки в центр цветка. Начинаем закрашивать наш цветок так как будто это не одуванчик, а ромашка. Краску укладываем густо. Зеленым цветом рисуем стебельки. Для того, чтобы оживить цветочки, добавляем желтый цвет на стебельки. Кисточка будет цеплять нижний слой. Чтобы это не мешало нашей работе, будем вытирать кисточку о влажную салфетку. Я очень люблю работать чистыми кисточками, поэтому в процессе работы я всегда вытираю их о влажные салфетки или тряпочки. Белым цветом начинаем рисовать пушинки. Пушинки у одуванчика похожи на точки, поэтому расставляем по контуру цветка маленькие точки, заходя в разные стороны. Точками начинаем рисовать пушинки, которые летят по ветру. Теперь укладываем точки внутри цветка. Отклеиваем малярный скотч, он нам нужен только для красоты, им можно не пользоваться. Вот такая симпатичная работа у нас получилась. Подписываемся, ставим лайки и комментируем. Пока-пока!